Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша, и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим о семье, узнаем новые слова и, как обычно, получим удовольствие от изучения русского языка. Не забывайте выписывать. Неизвестные вам слова и повторять за мной. Семья состоит из родителей, детей и пожилых людей. Рассмотрим каждую группу отдельно. Женщина выходит замуж, а мужчина женится. Это две принципиально разные фразы и в России необходимо их различать. Когда они поженились, мы называем их супруги, они женаты. Теперь родители, мама и папа. Мама, мы говорим так в разговорной речи, но в формальном случае мы называем мать, мать, мать. И во всех официальных документах помечено как мать, а папа в формальном случае отец, отец, мать и отец. Но в разговорной речи мы часто говорим мама и папа, мы не говорим мать и отец. Итак, семья. У нас есть мама и папа, у них будут дети, очень важно. Дети — множественное число, Ребенок единственное. Я знаю, что вам очень хочется сказать, что много детей, а один дитё. Но мы так не говорим. Много детей и один ребенок. Итак, ребенок женского рода это дочь. Дочь. Много дочерей. Дочерей. Если ребенок мальчик, то мы называем его сын, сын. Один сын, много сыновей. Итак, одна дочь, много дочерей. Один сын, много сыновей. И все они дети. Дети между собой являются братьями или сестрами. Братья это два мальчика. А если две девочки, они друг для друга сестры. Одна сестра а множественное число сестры вторая буква е меняется на ё сестры с братьями все полегче один брат если множественное число братья а что если у ребенка одного ребенка мама не родная, она не родная, то есть физически она не является мамой, но в социальном статусе она мама. Тогда дочка для мамы падчерица, падчерица но это только в официальных случаях в жизни она будет называть ее дочкой. А мальчиков мы называем пасынок, пасынок. Опять же для мамы, которая не является родной, мальчик пасынок, не родная, дочь, падчерица, неродной сын пасынок. А кем же мама тогда является, если она неродная? В России принято называть неродную маму мачеха, но слово мачеха чаще всего ассоциируется с негативом. Помните, историю Золушки. У нее была мачеха. Мачеха. Поэтому мы не особо говорим это вслух. Просто мама, даже если она не родная. У детей есть бабушка и дедушка. Они являются родителями мамы и папы. Для бабушки и дедушки дети в целом являются внуками. Внуки. Девочки, мальчики, неважно, это внуки. Но если мы хотим сказать о девочке, она внучка. Внучка. Если о мальчике он внук. Просто внук. Итак, закрепим. Мама и папа, они супруги, у них будут дети. Ребенок женского рода это дочь. Если ребенок мальчик, то мы называем его сын. У мамы и папы есть их родители, которые для детей являются бабушкой и дедушкой, а дети, в свою очередь, внуки. Иногда говорят внучата, внуки. Это все разговорный русский. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите любые ваши комментарии. Я желаю вам всего самого наилучшего, хорошей вам недели, отличных выходных и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания.